Новейшие вертолеты Ми-28 поставлены в войска. Модернизированный ударный вертолет совершил первый полет 12 октября 2016 года. Новейшие ударные вертолеты Ми-28 «Ночной охотник» поставлены в войска в рамках Гособоронзаказа. Об этом говорится в опубликованной в пятницу инфографике в газете «Красная звезда». Гособоронзаказ, вертолеты Ми-28 поставлены в войска, отмечается в материале. Модернизированный ударный вертолет Ми-28 совершил первый полет 12 октября 2016 года. Облик модернизированных ночных охотников в значительной степени отличается от базовой версии машины. Вертолет получил надвтулочную радиолокационную станцию, новый прицельно-пилотажно-навигационный комплекс, усовершенствованную радиолокационную станцию и перспективные виды вооружения. 27 июня 2019 года холдинг «Вертолеты России» сообщил о подписании с Минобороны РФ контракта на поставку 98 ударных вертолетов Ми-28 в 2020-2027 годах. Для реализации ночного режима боя ставка была сделана на глубокую интеграцию всего бортового оборудования. Усовершенствованная БРЭ позволила эффективно использовать мощь вертолета в темное время суток за что Ми-28 получил название «Ночной охотник». Ми-28 подвластны такие самолетные фигуры высшего пилотажа, как бочка, горка, мертвая петля. А еще он может делать специфическую воронку на хвост, летать задом и боком. Именно эти машины используют в своих выступлениях российская пилотажная группа «Беркуты». Высокая маневренность Mi-28N вместе с допустимой нормальной перегрузкой 2,5 единицы позволяет применять воздушные пируэты не только для украшения авиационных праздников, но и в качестве реальных боевых маневров, от которых зависит выживание боевой машины. В конструкции кабины применена высокостойкая броня. Полностью броневое плоскопараллельное остекление выдерживает прямые попадания бронебойных пуль калибром 12,7 мм лобовые стекла и пуль калибром 7,62 мм боковые стекла и стекла дверей. корпуса выдерживает попадание осколочно-фугасных снарядов калибра 20 мм. Лопасти сохраняют работоспособность при попадании 30 снарядов. Всем спасибо за просмотр.